Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика без прикрас", А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали! Вот такое количество пустых баночек скопилось. Много всего интересного. Давайте по порядку. Давайте начнем с конфет. Это конфеты-зверюшки. Артикул их... 160-95, это детские конфетки, они без сахара, они очень вкусные, девчонки, они реально вкусные, это вкусный молочный шоколад, который с подсластителем вместо сахара, поэтому на ура расходится, здесь внутри 6 фигурок. 6-8, девчонки, вот так он выглядит и мы всей семьей его едим с удовольствием он действительно очень вкусный, даже Кристюшке давал кусочек, как бы ничего, все нормально все замечательно, по акции брала вообще за копейки, за 100 с небольшим рублей а за такую коробочку конфет можно на детский праздник идете взять на презент да? очень здорово, поэтому да конфетки супер, будет еще хорошая цена обязательно будем брать кондиционер для детского белья с Вера. это линейка faberlic baby артикул 115 16 обалденный последнее время беру только их этот кондиционер также как и sensitive он делает белье самым мягким из всех кондиционеров faberlic поэтому остановила свой выбор на нем а еще мне безумно нравится последнее время здесь отушка такой знаете зеленый чай на выходе зеленый чай очень освежающий, немного сладкий аромат. И мне безумно нравится, когда пахнет так от белья. Поэтому я прям влюбилась и в одушку, и в эффект. И советую вам очень присмотреться. Кондиционеры обалденные. Когда хорошая цена, беру прям по несколько штук. Целых два кофе закончилось. Один вот такой вот молотый. У нас с вами доброе утро. Это молотый кофе, который желательно варить, но мы и заваривали его во френч-прессе. В кружке я заварила, как бы все нормально, да, есть осадок, но ничего страшного. Так, на скорую руку, да. Артикул 160-46, и вот этот кофе, он а, гораздо дешевле, нежели кофе в баночках. Поэтому, когда хорошая цена на него бывает, я беру такой. да. Так, и баночки у нас с вами. Доброе утро тоже. 160-48. Самый терпкий кофе. Именно доброе утро. Да? Он такой самый ядреный, самый такой эх. А он действительно бодрит, я пью его только с молоком, без молока его пить не могу, но я не люблю кофе без молока, да, а, потому что он горький, он действительно теркий. Здесь а мы с вами разбирали даже состав как-то где-то, я в сообществе на YouTube писала, сколько здесь арабики, сколько здесь рабуста, сколько здесь чего. В общем, состав у кофе хороший, кофе обалденный, и он, кстати, с добавлением молотого немножко, или, по-моему, добрый день только с добавлением молота. Ну, в общем, если у вас кофе баночного есть небольшой осадок, не пугайтесь, так и должно быть. Потому что от девочек слышала, что у них такое бывает. Так, гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера у нас в ходу, потому что пользуемся всей семьей. Последний Фаберлик Бэйби тоже линейка. Последний раз я себе только купила пенку уже для взрослых. 1644. Никаких нареканий. Хорошо очищает кожу, аллергии не вызывает. Нежный, замечательный, экономичный расход. Все в нем прекрасно, поэтому всегда в нашем доме было и будет. Ну, не будет, потому что на скоро детскую линейку новую обновляют и буду даже подгузы, поэтому класс. Так, закончилась полба со шпинатом. Артикул ее её... Артикул 16106. Мне нравится. Моим не очень нравится, но еле в этот раз. Потому что я добавила сюда обычный пакетик полбы без специй. Ну, естественно, с мяском и мне нравится букет специй вот в таких вот вторых блюдах фаберлик. Я ем с удовольствием. Полбака, полба, полба вкусно, здорово. Ее, правда, подольше надо варить. Здесь не три порции, нам даже на два дня хватило. На троих, да. Здесь получается больше, но ну, пакетика я добавила больше, получается. Если вы еще что-то добавляете, мяско и так далее, то на семью из 4-5 человек на ужин вам вполне вот этого хватит. Да Это достаточно бюджетно. Поэтому, да, я такие вещи периодически беру. Так, дальше. Так. Закончился алоэ-баланс, пропила, да, артикул 157.39, здесь на 20 дней, на 20 порций я его пью по чайной ложке в стакан воды натощак, мне так нравится, для чего нужно для работы ЖКТ, для хорошей работы ЖКТ, для устранения изжоги, кто страдает периодически, можно пропивать. Так, что у нас здесь, регулятор кислотности, гель алоэ вера, то есть вот, кому такое надо, обязательно присмотрите, вообще алоэ вера внутрь, и, и, и для ухода за собой, и внутрь, это очень классно. Бады, Фаберлик, вообще это отдельная история, любовь. Так, морожка закончился, шампунь, вот так его Ксюша закончила, да. Это шампунь у нас с вами, интенсивно очищающий для жирных волос, ей понравилось, она его дымовала. 0638 артикул, морожка серия, мне нравится вся, она изумительная. С учетом того, сколько она стоит, она вообще обалденная. Волосы после блестят. Прям вот блестят, блестят. Живой натуральный блеск. Они объемные. У Ксюши прям локоны после этого шампуня были. Она и бальзамчиком из этой серии пользуется. То есть вообще никаких нареканий. А маска в этой серии, маска в баночке, она вообще шикарная. Обязательно попробуйте, девчонки. Поэтому да, да и да. Так, закончился гель для туалета очищающий, который опять в одном. Вот этот зелененький. У нас их с вами несколько. 302-93 артикул, никаких нареканий тоже нет, это серия Фаберликом. Все три геля для туалета, которые есть у нас, они все рабочие, они все работают хорошо. Залил удобно носик, все как бы все как положено. Залил под поток унитаза, унитазон, там сам растекся, закрыл, ушел, через 10-15 минут пришел, смыла чистота. Но ну, где прям какие-то проблемные места, можно ершиком пройтись почистить и все. Никаких усилий, ничего не нужно, поэтому, конечно, всегда беру. Ополаскиватель для полости рта. Нравится, очень нравится, но он прям сильно мятный, ядрёный. Содержит экстракты трав, растительные аминокислоты. Многие девочки говорили, что вот этим ополаскивателем можно, когда только начинаешь заболевать, начинает болеть горло, или есть какие-то проблемы с дёснами, вот прям вот он их решает. Да? Артикул 1637, у меня проблем таких не было, я не пробовала. Здесь удобный мерный колбачок, здесь есть шкала, у него классная одушка, мятная-мятная, он прям, но он ядреный. Вот кто не любит, когда мята поджигает во рту, да, тому не понравится. А мы берем, нам нравится всей семьей, да? Так, закончились ежедневочки из Торода Амора, да, ежедневки с артикулом, сейчас скажу... 12,88. А, что хочу сказать, ежедневки классные, но если вы носите стринги прям такие узенькие, то неудобно будет, потому что сама прокладочка она достаточно широкая, да, на обычные трусики, на слипы и так далее, да, вообще все огонь, все супер-пупер к а, прокладкам нареканий нет, они с неоновым чипом, поэтому с удовольствием пользуюсь и ежедневками, и дневными, и ночными, и вообще супер, и впитывает прекрасно, поэтому долго разглагольствовать тут не будем так, и последние два продукта, которые закончились, это венотоник. Венотоник, который уходит сейчас, как и крем с аргинином, вообще с бешеной скоростью, артикул 1733, потому что, потому что крем крутой, крем классный, наносим вечером на ножки, поднимаем их кверху, немножко лежим, он слегка охладает, охлаждает прям первые несколько минуточек и снимает усталость здорово. Я и на стопы наношу, и на всю поверхность ног, да, и усталость уходит, потому что нашагиваешь вообще нереальное количество шагов в день. 15 тысяч у меня в последнее время выходит стабильно. И ноги гудят, очень гудят к вечеру. И вот, вот прям венотоник – это спасение. Присмотритесь обязательно на лето. Просто must-have. Заказала еще и буду заказывать, как только будет хорошая цена. Хочется, чтобы его как гладкие пяточки или выпустили в каком-нибудь огромном объеме. Я бы с удовольствием брала и пользовалась. Рекомендую. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки у меня были на этот раз. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Новичкам еще дарят денежки в подарок. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.